Всем привет, вы смотрите канал All Projects. по многочисленным просьбам, а их нет нахуй, мы проверим что же можно использовать вместо термопасты. У нас имеется системник на i990К с оперативкой 128 гигабайт, давайте нанесем обычную термопасту, а я, блять, зачуханилась и проведем стресс тест и замерим идеальную температуру. 43 градуса а после 10 минут с 160. А теперь давайте представим ситуацию. Купили комплектующий авер прайсовые, но забыли термопасту, а на радиаторе термопасты не было. Но у вас есть дома рожки, майонез, перекись водорода, растительное масло, сахар, соль, крем для рук, туалетная бумага, вода, растворитель калоши. Давайте уберем и обезжирим процессор перед нанесением новой термопасты. Сезай бум а теперь также процессор. Чисто нахуй, как у мистер лысина. Первое, давайте опробуем майонез, нанесем его на процессор и установим радик. Запускаем системник. 44 градуса до проведения стресс теста, а после 10 минут 76 градусов. Такие результаты мы получили. Ну какой мазик без рожочков. А теперь давайте проверим, будут ли рожки лучше майонеза. Устанавливаем радик на рожки и запускаем комп. К сожалению, капутерик не запускается дальше биоса, уходит в защиту от перегрева. Рожочки поджарились. Удалим их. И следующий на очереди перекись водорода, ставь класс, если запивал им самогонку. 53 градуса при простой или простоте, смотрите сами что лучше. И после 10 минут теста 92 градуса. Посмотрим, что стало с термопастой. Да, блять, застряла сука. Остался сухой след. Следующее у нас растительное масло ⁇ это лучшие средства для двигателя автомобиля. Давайте нанесем его. 51 градус на масле. Ставь класс, если твой пашень также нагревается, когда смазиваешь его растительным маслом. 87 градусов после 10 минут теста. Посмотрим, обгорели ли свечи? Не, нихуе. А теперь давайте добавим сахарку, чтобы диабетики позавидовали. Очень неожиданно, но сахар хуево проводит тепло. Комп дальше биоса не грузился. Посмотрим на карамельку. А что может быть лучше сахара, только соль? Восьмое чудо из семи чудес. Спайс. И я рукой коснусь небес. И обосравшись слюною я коснусь земли. Я погибаю каждый раз, как у миксы Спайс. Мы выяснили, что соль точно так же не проводит тепло и комп не включается дальше биоса. Ну а если у тебя есть крем для рук, но нет термопасты, то это отличная замена. В простой увлажненный процессор в Сигур 49 градусов, а под нагрузкой 83, ставь на вибрацию, если твой процессор тоже нагревался от крема. А теперь представим такую ситуацию, вы как эти вдруг вспомнили, что у вас уже как 12 лет нет термопасты на процессоре, но туалетная бумага имеется, причем самая дешевая. Хотя самая дешевая туалетная бумага, это бесплатная газета. Но как выяснилось, бумага подтирает жопу хорошо, а вот тепло проводит, херово. Да блять отпусти сука. Идем дальше. Допустим вы решили сделать себе систему водяного охлаждения, но вы настолько нищий брат, что единственная вода у вас дома, это вода служа, принесенная домой в ладошки, нанесем эту воду на процессор. На водяном охлаждении 52 градуса, ебаться в и же время, спать пара, а я не занимаюсь, 89 градусов при нагрузке, водяное охлаждение не справляется, очень странно, пиздец, все, последние тесты спать. Давайте посмотрим что осталось от водяного охлаждения. Нихуя, я думала вода выкипит. Ну а если вы строители у вас есть растворитель Галоши, можно использовать его как термоинтерфейс. Нанесем его немного на процессор и установим радик. В простое температура 61 градус, а под нагрузкой ебать 103 градуса, бля, время пиздец. Мне в 6 часов вставать и на завод хуирить. Вот мы и проверили доступные под рукой средства в качестве термопасты, справа вы видите таблицу с результатами. Пишите в комментарии, что еще можно использовать в качестве термопасты мы обязательно выберем 8-10 самых популярных и сделаем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте оценку видео и посмотрите еще другие видосы на канале. Пока, братишки! Подпишись. Подпишись. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Подпишись. Лайк поставь. Будь котиком. Котиком. Оставь коммент. Поставь палец вверх.